Итак, всем привет! У нас сегодня очередная зарядка с утра. Мы сегодня будем с вами говорить на тему денег. Меня зовут Ольга Немировская, и я на протяжении уже четырех месяцев, получается, занимаюсь изучением такого очень интересного направления, как, ну, так выразимся, психология углубленная, то есть работа с подсознанием. И поэтому сегодня решила с вами поделиться со всеми ребятами, кто сейчас у нас в онлайне, кто будет смотреть потом записи, очень классную тему по поводу э, блокировки денег, которые к вам приходят. То есть деньги – это такая история, это ну, энергия, так выразимся, да, которая необходима каждому. Мы без нее просто не можем жить и существовать без такой энергии денежной. Вот, поэтому я м, понаблюдала за своими ребятами, за отзывами в Инстаграм, что людям интересно, Я поняла, что если мы с вами не закрываем базовые потребности, такие как здоровье, вообще выживание, еда, развлечения определенные, то нам вообще ничего дальше не интересно, какие бы мы мечты, планы, цели ни строили. Но, к сожалению или к счастью, здоровье даже без денег сейчас ты, в принципе, не можешь ну, сделать идеальным. Да, <смотрим> то есть я помню историю одну. Жила я, когда в Баку у меня была знакома она работает, как раз таки, на такой э, экстренной, или как это называется, у них такая скорая помощь, когда самые страшные ситуации случаются, и их вызывают туда. Ну, короче, работать с, с этими людьми, которые попали в травмы, так скажем. Но бывают случаи, как она мне рассказывала, что ты приезжаешь и там. Ну, к сожалению, произошла авария, и даже человек просто по частям раскидан по разным территориям, и люди в первую очередь смотрят на то, как выглядит человек, то есть если у него деньги, если они его сейчас к себе заберут, будут ли родственники за ним ухаживать и так далее и тому подобное, вплоть до того, то есть делили, ну, так выразимся, да, и если человек видели, что, ну, там, бомж, то, допустим даже да то ему им даже не было интересно бороться за его жизнь там делить его куда-то они даже делили место на какой территории находится он кто за это несет ответственность какая скоро ну то есть как бы это страшные вещи но это жизнь это реалии и к сожалению без денег мы как кто бы не говорил что не в деньгах счастья а по факту ты счастье как раз таки ну вот так выразимся в деньгах потому что если ты просто держишь фокус конкретно на деньги, деньги, деньги, деньги, это неправильно, да? Деньги – это инструмент по достижению определенных целей. Поэтому, и мы сегодня будем с вами также говорить, почему же деньги лежат в основе у, у вообще современного человека. Почему не удается добиться счастья, если денег не хватает? Ну, грубо говоря, я вам про это уже сказала. Но тем не менее, быстренько мы сейчас с вами повторим, да, комфорта хочется, уютной, жить в квартире, отдыхать, работать дальше, хочется жить, детям помочь обязательно, одежда, развитие, обучение также хочется э, здоровым, да, как я вам сказала, хорошо питаться, позволять лечение качественное, ну также обследоваться, Но если ты заболеешь, то без денег тоже сложно попасть в больницу в хорошую, чтобы тебя приняли как-то там вот э, по любви, так выразимся, потому что вот я даже с ребенком, когда ребенок заболевает, мы в обычную поликлинику не ходим, вот с рождения только в платную, потому что там, ну совершенно другое отношение, вот, поэтому мы сегодня с вами будем говорить, что в определенном моменте э, в жизни происходит так, что у кого-то это есть, у кого-то есть эта энергия, эти деньги, а у кого-то этого нет. Будем разбираться, почему же так. Смотрите, э, в принципе, ну вот все, что там мы перечислили с вами, это базовое, что нужно для человека, для счастья. Да? И тут, по сути, можно ли, не имея этих денег, закрыть эти все потребности на 100%? Да, конечно же, нет. Вот. Когда денег не хватает, мы с вами раздражаемся, у нас не получаются многие моменты, вопросы, и происходит абсолютная реакция обратная, потому что когда мы на негативе, на низких вибрациях, на обидах, на злости, соответственно, мы не можем получать эту энергию. Как это происходит, тоже дальше будем с вами об этом уже говорить. Вот смотрите, давайте представим вот такой рисунок вы это человечек который нарисован внизу вверху вот сиреневым то что вы видите вот эти лучи да их очень много это изобилие поток изобилия так выразимся это деньги это то что каждый абсолютно человек имеет право получать то есть вы по праву рождения имеете возможность независимо от того как и где и что иметь это все изобилие. То есть вот на нас потоком льется эта энергия денежная. Задача просто ее грамотно принять. Тут про, не только про сами, я бы выразилась так, не только про монеты, да, про бумажные, фиатные деньги. А вообще изобилие ⁇ это э, про все. Про успех, про какие-то в бизнесе движения. То есть про все. Когда вы живете в изобилии, в достатке, да не в дефиците, а в достатке. Так вот, вот вы когда чистенькие, такие хорошенькие, светленькие, вы, вы просто на вас вот эти лучи падают изобилие, бери них сколько хочешь. Но дальше у нас есть такой момент, как вот посмотрите, появляются определенные кирпичики. Это блоки, да, это определенные блоки, которые не дают этим лучам к вам попадать. И вот здесь обращайте внимание, у кого-то этих, вот допустим здесь на этой картинке, очень много разных блоков, о которых мы с вами поговорим, что блокирует, приток этот изобилия. У кого-то очень много таких блоков, и, конечно же, у человека просто он не может жить в этом изобилии, в деньгах, в этом потоке, откуда, потому что вселенная ему не может дать это, потому что он себя заблокировал, ну, грубо говоря, закрыл себя от этого. И вот хочет лучик упасть, а там появляется блок, хочет вот денежная энергия к вам пойти, а там блок. И вот есть люди, у которых несколько блоков, они хорошо зарабатывают, у них все в жизни прекрасно, они живут в изобилии, а есть просто, да, вот люди действительно у него, многие говорит, вот он везунчик, у него все классно, все круто, но не всегда, вот у такого человека, который сейчас видите на экране, возможно было положение изначально вот такое, когда очень много было кирпичиков и блоков, которые он просто не давал деньгам и изобилию к себе не допускал к себе поэтому наша с вами задача вот из этого состояния прийти в это состояние чтобы уже наверняка почувствует это волшебство и вкус этих денег то как же это сделать я вам сегодня расскажу о основных четырех блокератора денежной энергии это не шутки это проверенное мною и моими ребятами и к чему я это здесь рассказываю, потому что я провела уже у себя ну, в инстаграм я это делала и вам многим в чате рассылку делала о том что если вам интересно вы можете зайти на интенсив который я уже провела и есть очень крутые результаты у ребят кто а, был на этом интенсиве так что так что же мы там делали, что советую вам сейчас делать и просто для размышления, потому что если вы попали на эту зарядку и уже поймете базовые вещи, вам уже станет легче уже начнет меняться Вселенная, так выразимся. Существует четыре основных таких блокератора денежной энергии. Первое это негативные установки. Мы с вами это все прекрасно знаем. Да? Не раз об этом говорили, но просто так поверхностно, и на самом деле я из-за этого и пошла изучать психологию подсознание более глубже. Что такое негативные установки? Ну, негативные установки это когда мы убеждения, даже даже наши, когда мы что-то считаем, вот по факту, что э, да, куда нам там до богатых, ну там вариантов масса, куда мне э, там, если я из бедной семьи, или деньги как сквозь пальцы вода, то есть деньги это зло, ну то есть банальные вещи, которые, ой, денег всегда не хватает, то есть все, что у нас сидит под сознанием, навязанное общество, мнением мы сами в это поверили, родители, бабушки, дедушки, просто наша жизнь, наше окружение, это все и Идет вот сюда. И эти негативные установки. Вот вернемся опять к картинке. Допустим, да, один из этих блоков. Кто-то считает, что э, куда мне там до богатых. Допустим, вот он находится, вот это, есть этот блок. Вот вот здесь вот у него, ну, где-то из этих блоков, допустим. И пока он это не уберет, убеждение у себя, он так и будет считать, что куда ему там до богатых. Тогда он и будет всегда сидеть в бедных, ну, грубо говоря. Его задача человека из подсознания эту установку убрать, иначе она и будет ему служить верой и правдой. Вот. Дальше вы тоже поймете, почему так работает. То есть негативные установки, научимся их тоже с вами определять. Следующий момент, эмоциональные блоки. Что это такое? Эмоциональные блоки, сюда относятся все чувства, которыми мы, я думаю, в большинстве случаев обладаем, и многие не прорабатывают это, и это тоже блокирует. Смотрите, обида, злость, зависть, страхи определенные гордыня. Их, ну, там огромное количество, но ну, базовые там 10 штук, с которыми, вот, например, я работала с ребятами, буду работать. Смотрите, почему это так? Потому что деньги, это вибрации, которые более высокие. Это, короче, чем больше у вас денег, тем вы свободнее, на самом деле, человек. Вы более такой открытый, добрый. Как вы знаете, еще есть такое выражение, у вас просто как бы, чтобы не по-научному говорить, короче, есть такое понятие, как добродетели, набор хороших положительных качеств у человека, эмоций, вот вы открытый, вы щедрый, вы любите жизнь, любите людей, доверяете миру, себе, это все вот идет положительные вибрации, это все положительные добродетели, так называют, да, эмоции, чем больше у человека развиты эти качества, тем выше он находится уровнем, выше его вибрации, а они же сверху дойдут да, и они притягиваются как раз таки к тому человеку кто находится на высоких вибрациях. и вот чем больше у вас высоких вибраций вот этих высоких хороших положительных качеств в себе развиваете тем больше у вас будет изобилие и вот если обратить внимание на успешных людей на кто много зарабатывает, какие-то люди вот вы просто в большинстве случаев посмотрите они делают и добрые дела ну и в принципе они меняются сами по себе, они с собой очень много работают, разные есть ситуации, и есть не очень хорошие люди, но никто не знает, как дальше им будет, но сам факт, что притяжение вот этих денег, нормальных, классных, чистых, светлых денег, изобилия, да, оно приходит на высокие вибрации, а если вы алчный человек, жадный человек, злой, обиженный на весь мир, на маму, на папу, на себя любимого, то вы сразу сваливаетесь вниз, и просто деньги до вас не дойдут. Это блокируют тоже, вот они блокируют. Один из основных блокираторов – это работа с эмоциональными блоками. И если вы чувствуете внутреннее такое вот, ну, например, знаете, смотрите на кого-то, блин, а почему у него так получается, если мы про нашу компанию говорим, да, почему, например, лидер вот так работает, у него так все классно, мне не получается. Если хоть раз такая мысль проскакивает, это сразу блок, блочит ваши денежные потоки, так думать не надо, <связь> нужно с собой работать, прорабатывать. Следующий момент, это один из основных, это родовые программы. Ну, как бы это ни звучало, это очень важно. Почему? Потому что если мы с вами родились в обычной семье, кто-то в бедной семье, то автоматом, автоматом наше подсознание с собой тянет, тащит конкретно убеждение в том, что он бедный человек, что ему нужно... Ну и куча-куча моментов вот родовых, да, которые из поколения в поколение им, этому роду внушали, или так случилось, что этот род попал в бедность, да, вот также в этой семье очень сложно человеку, не работающему со своим внутренним миром, с собой, с лидерскими качествами, добиться успеха и получить, опять же, деньги, да, если, ну, кто-то, знаете, неосознанно верит в то, что ему, род его так вот верил в это, и он верит неосознанно в то, что, допустим, когда я, ну, все богатые, это только нечестным путем, к примеру, да? так верит его род весь, и из поколения в поколение это передают там. Соответственно, человек может быть родился, насмотрелся на современный мир, он говорит по-другому, но в подсознании программы сидят, и это тоже нужно с ними работать, убирать их. Дальше. И, конечно же, законы денег. Это тоже я внесла в свой интенсив, но, к сожалению, я вам здесь не смогу этого рассказать, потому что это очень огромный, большой материал, с которым нужно работать. Но приведу примеры. Их существует, ну, как я уже знаю, 60 законов, как нужно общаться с деньгами. И серии, как бы это ни звучало, да, смешно, но вы должны, например, деньги к деньгам, да, есть такой закон. То есть, если вы увидели где-то денежку даже ну, копе... ну, там, нет, 10 копеек, да, 10 копеек мелочь нужно взять, подобрать ее, не разбрасываться, потому что считайте, вот вы, ваш организм состоит, допустим, из энергии. И когда мы с вами ее растрясываем налево и направо, нам потом становится тяжело, нам очень сложно. Сложно собраться. А когда мы подпитываемся, всегда говорят, вдохновляйся, ходите, подпитывайтесь, тогда будет энергия, много там вдохновения. Деньги – это то же самое, просто нужно запомнить, что это энергия. И, соответственно, вы должны понимать, что собирая денежки, деньги к деньгам, даже копейку, даже десять, она потом вам, складывая в одно место, относясь к ней с любовью, дает большие перспективы. Например, следующий момент, еще какой закон. Кармические семена надо сажать. То есть это когда вы можете помогать. Ну вот, да, благотворительность. Это кармические семена. Когда вы делаете что-то во благо, во благо своего финансового состояния. Вот. Потом, например, также деньги любят, когда у них есть дом. Это либо кошелек должен быть, либо если все в электронном виде, то как минимум хотя бы а, нужно создать копилочку и по чуть-чуть туда пусть будут там складываться моменты определенные, то есть, Таких законов кажется мелочь, но если вы начнете формировать в себе дисциплину дисциплину по отношению к деньгам, они начнут понимать, что вы их любите, что вы готовы к ним к их принимать, то, соответственно, они к вам пойдут. Это же все, мы работаем со Вселенной. Но вот кому-то, да, кто-то говорит, ой, кому-то повезло, а мне вот не везет, Да не в этом суть. Во-первых, кто-то верит в то, что ему может повезти, и это тоже работает. Во-вторых, просто человек, который. Он, ну, открыт к этому, открыт к вселенной, он вот такой вот, вот такой, либо такой. А большинство людей вот с такими зажимами, с кучей этих моментов, которые нужно убирать, и тогда вот реально творятся чудеса. Но сегодня мы с вами поговорим о том, что же движет нашей жизнью, и поговорим про как раз-таки негативные установки, даже поработаем, потому что это, я бы сказала, это база все таки да, Почему? Потому что нами правят 90% подсознания, 10% сознания чуть-чуть, и 90% — это вся жизнь выстроена на том, что сидит бессознательно, что мы с вами даже не можем понять, как бы мы не можем даже поймать мысль, да, откуда это, почему так. Ну, когда вы просыпаетесь утром, когда вы идете чистить зубы, когда вы, в принципе, открываете глаза, вы же не думаете так, как я сейчас должен открыть глаза, как мне надо делать вздох, как мне нужно встать с кровати, сделать шаг это все а, уже программы, да, это программы же у нас, это все в подсознании сидит. Поэтому а, очень интересно, сейчас приведу пример, чтобы вы понимали, что вообще, нафига с этим подсознанием работать. Вот смотрите, у нас есть определенные сценарии, по которым должно прожить а, наше подсознание, бессознательное. У него нет понятия, это хорошо или плохо, у него просто есть сценарий, который пишут ему, грубо говоря, по которому надо жить. Ну, допустим, что деньги – это зло, у него записался вот такая формулировка негативная, вот этот блок небольшой, это сценарий, по которому он живет. и эти сценарии, они прописываются, называем так, продюсерами жизни, и наша с вами задача найти эти сценарии и переписать, что, за, что же за продюсеры жизни, ну, это любые ситуации, когда вам что-то сказали, или где-то это что-то реально произошло, например, Uh, ситуация у меня конкретно у клиента моего была, когда мальчик пришел ко мне, и у него родители очень, -очень сильно ругались из-за денег. То есть ругались, ну, то, я не знаю, что там конкретно происходило, но он просто он не помнит это вот четко, Но помнит, что как только тема денег, мама с папой сильно ругаются, на него абсолютно не обращают внимания, и у мальчика запись. это был э, продюсер, да, сама ситуация, это продюсер, которая писала сценарий мальчику в данный момент, что деньги всегда конфликт. Деньги это – это тире, конфликты, ссоры, и неосознанно, вот понимаете, у него подсознание программу эту сценарий записало и живет прекрасно. То есть нельзя объяснить, открыть голову и сказать, эй, эй, ты знаешь, что вот это вот плохо, а вот это хорошо. Нет, подсознание работает по тому, как написано. И когда вот у этого мальчика деньги – это... Конфликты то, конечно же, это будет, э, всю жизнь у него с деньгами будут конфликты, всю жизнь будут конфликты, то есть из-за денег конфликты, и он уже в сознании будет понимать, что да нафиг мне это что-то вот как-то не то, и будет жизнь его проворачивать. Таким образом вот эти сценарии прописываются, все выстраивается так Вселенной, как желает его подсознание, чтобы деньги всегда были причиной конфликта. И какая задача? И моя задача, ваша задача, наша задача, вот этот блок убирать, чтобы изобилие открывалось. И в его случае, например, мы убирали из подсознания вот это понятие, что деньги равно конфликты. Мы просто писали ему в подсознание, ну как писали, то есть он осознавал это и... Что деньги – это изобилие, оно может доставаться, не доставаться, а приходить легко в твою жизнь, ты достоин этого. То есть мы разделяли понятие, что деньги – конфликт, и я это разделяю, что это вообще никак не связано. То есть вот так работают с человеком. Вот, и что сейчас, сейчас посмотрю, какой откроется слайд. Да, вот сейчас, вот так я хочу сделать. А, смотрите, какие были примеры установок у моих клиентов? Я вам, ну, это презентация для, а, была моих ребят в Инстаграм, но я вам просто рассказываю, поэтому клиентов, ну, так, реагируете нормально. Когда а, ко мне приходили люди, мы с ними работали насчет установок, что происходило? Вот просто расскажу вам примеры, чтобы вы понимали. Когда у меня есть долги, я развиваюсь. А, вот такая тема. Представляете, вот с долгами даже, да, оказывается, это выгодно, как человеку неосознанно любую ситуацию в жизни проживать очень выгодно. Когда у меня есть долги, я развиваюсь, то есть это мы выяснили у человека, когда, ну, в ходе общения, там, это можете даже и вы сделать, я вам сейчас дам практику, вы можете тоже понять, почему так. То есть что происходило в этот момент у человека, он вспоминает и отслеживает цикличность в ходе разговора, что когда у него долг, ну там он кредит берет или там занимает у кого-то, он в этот момент включается такое мышление, что, блин, мне надо срочно отдавать эти деньги, мне надо работать. Ну, то есть, потому что если в, в, в противном случае, ему, когда нет долгов, он вообще не понимает, что ему делать, зачем жить. Вот так, к сожалению, это записалось. Когда я не буду вам рассказывать, откуда это пришло. Но если мы это убираем из подсознания, то вот у человека реально, на моем примере, после, когда мы убрали эту установку в начали просто уходить долги, и ну, человек стал сам по себе развиваться. Кто-то считает, я недостойна больших денег, да, прям конкретно. Мы поняли, что девушка считает, я недостойна больших денег. Вот, откуда это пришло, как это появилось, то есть тут можно сидеть, раскапываться, но э, мы общались-общались, там, она говорит, слушай, да, я вообще недостойна этих денег, да, я, значит, как я и большие деньги, то есть вот, вот это уже блок, вспоминайте, да, ту картинку, все, как ей придут большие деньги, если она уверена, что она их недостойна, это надо убирать деньги это грязно это скорее всего там ну в ходе общения в детстве родители что-то общались или где-то она увидела эту ситуацию неважно вот а дальше а также мы нашли такую установку человек, если помогаю людям я не должна брать за это деньги а, то есть это как раз таки вот когда там психологи или кто-то ну, работает например помогая людям да, неосознанно вроде как бы что здесь может быть? Клиенты могут не идти, или клиенты приходить, когда, допустим, им не хочется платить тебе, типа. Или вот смотрите, в ситуации с нашим, например, Сейчас скажу, вот в нашем сообществе, когда мы приглашаем людей к нам в компанию, и мы называем, например, там, сколько стоит зайти на хороший пакет, то в нашем случае нам могут отказывать, допустим, да, или там какие-то происходят ситуации, когда человек будет сливаться. Почему так? Потому что неосознанно вам там вот сидит установка, либо вы боитесь боитесь например брать ответственность за человека неосознанно да? потому что например был какой-то негативный опыт или в принципе вы человек безответственный а считаете что когда вы приглашаете в компанию то вы соответственно уже все за него как мамочка папочка за ним бегаете то есть вы вроде бы разговаривая там со мной со своим наставником будете говорить что это не так но если вас окунуть в себя во вглубь себя то это вылезет то есть почему тебе можно прям задать вопрос своему человеку, позже научу как это делается. Вот если мы в команде работаем, «Слушай, а почему тебе? А что в этом такого э, классного на, на самом деле для тебя, что к тебе клиенты не приходят на встречу? Посиди просто вот подумай. Вот первое, что придет голову, и он скажет, блин, но... ну мне как-то стрёмно встречу проводить, а вдруг откажет, допустим. У меня было так ситуация да у меня вот в команде с человеком говорили то есть он боится от что ему страх отказа и он неосознанно чтобы не бояться что ему откажут а если откажут, он себя почувствует никчемным да ненужным то соответственно ему проще чтобы сразу же люди как-то слились даже перед встречей а это ваши деньги это все блокировки то есть еще когда вы себе вы не вот смотрите все кто приходит в сообщество и вот лидеры будущие и сегодняшние настоящие и не Могут нормально строить команду, бояться, боятся проявиться, провести встречу, какие-то зажимы в интернет не могут выйти, в истории. Очень тяжело будет строить команду, очень тяжело будет зарабатывать деньги, потому что это страх проявляться. Деньги – это когда я могу о себе заявить, сказать «я есть», ну, громко, да, вот, я тут, вот, смотрите на меня, то есть я готов, я готов помогать. Я готов принимать эти деньги, то есть быть открытым, да. А когда вы зажимаетесь, ну там, ой, не хочу в интернет, не хочу встречу проводить, я тихонько посижу, то вы нас сами настраиваете вот эти блоки. То есть, ну, вот много могу об этом говорить, но мне хочется, чтобы вы просто поняли. Лена, открой, пожалуйста, чат. Вот пусть напишут мне там двоечки, кто вообще понимает про что я говорю, как заходит вам эта информация в целом, понимаете, про что я говорю, а то в одну сторону не очень удобно. Вот, чат разблокирован, можете написать. Соответственно, вот эти моменты нужно обязательно искать. Дальше. У меня была ситуация, что деньги это стыдно. Хотеть иметь денег неприлично стыдно. То есть это все как раз-таки идет вот, ну, с детства, скорее всего, да. Когда нам, мы, может быть, жили в детстве, в бедном, смотрели, как другие себя соседи вели, например, и отвратительно вели для ребенка, может быть, казалось в тот момент, и все, у него записалось, что деньги это стыдно, и он их не будет принимать, потому что стыдно, потому что я видел, как себя вел развратно там, не знаю, сосед соседкой там кричали, позволяли себе все что угодно там, допустим, да, вот. А для ребенка это было стрёмно и все, он неосознанно не будет их принимать. Если у меня будут деньги, то мне не нужен, не нужен мужчина. Это вот про девушек, у меня тоже была интересная история. Почему же? Почему ты не хочешь, чтобы у тебя были деньги? То есть мы спрашивала, спрашивала, спрашивала, и в итоге так выскакивает, что да, зачем мне тогда вообще мужчина? И она боится потерять мужчину, и поэтому как бы блокирует деньги, потому что видела, когда мама стала круто зарабатывать, она развелась с папой. Но ребенку тогда ты не объяснишь, что проблема-то в том, что, может быть, у них там взаимоотношения были плохие. А ребенок подумал, что это из-за денег. Ну, к примеру, да, когда у женщины есть деньги, значит, ей не нужен мужчина. То есть очень много интересных сценариев можно поискать в вашей голове. Еще, кстати, часто говорят так, денег нет, нет денег, нет проблем. Вот я раньше так говорила, Да слушай, у нас сейчас нет денег, денег нет. Все так и будет. Так и будет вам Вселенная подгружать отрабатывать ваши сценарии денег нет но ну, все у тебя нет денег окей у тебя их реально нет все поэтому тут такой момент обязательно нужно разбираться со всем этим еще про долги да когда у меня есть долги я чувствую себя свободным была ситуация у меня у мальчика когда он мы нашли с ним момент когда я говорю когда ты первый раз взял долг то есть ну вот расскажи мне пожалуйста вот про долги вы тоже можете вспомнить сейчас у кого они есть то есть, что вы получаете от того, что имеете долг? Нужно с собой самим поговорить. Лучше всего это делать всегда с закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться на то, что происходит вот вокруг вас. Закрывайте глазки, делаете, там три глубоких вдох-выдоха и начинаете наедине слышать себя и первые ответы. Грубо говоря, а что, что такого, что ты получаешь хорошего, хорошего всегда, да? когда у тебя есть долг? Или, например, даже любую ситуацию, какая бы у вас ни произошла, или вы потеряли деньги, или там просто в жизни с кем-то поругались. Первые спрашивайте, что хорошего от этой ситуации. И вот когда я спрашиваю, когда ты первый раз взял долг, и что хорошего там было? Он говорит, слушай, ну, мне тогда было там 19-18 лет, я взял кредит, я купил себе машину, и я такой вообще там независимый, стал свободный, и рассказывая с таким удовольствием, то есть он в тот момент понял, ага, когда я беру долги, ну, когда у меня есть долг, я свободный. Все. И теперь у него работает эта программа. И теперь ему, <свеча> в течение всей своей жизни, очень классно быть в долгах. Там, неосознанно. А тут-то он, конечно, думает, блин, почему у меня так постоянно куда-то попадаем? Вот вечно, то кредит возьму, то еще что-то. Потому что ему говорит бессознательно. Привет, друг, ты же свободным хочешь быть? Возьми кредит. <свеча> <свеча> ну как бы, да? Или, например, когда вам должны и не отдают долги. Есть такие люди, интересно, среди вас, или, может быть, ваших знакомых, или вы являетесь тем человеком, который не отдает долг своему другу, или подруге, или знакомой, то тут тоже у каждого есть выгода. Спрашиваем, а что хорошего, что я не отдаю долг, или а что хорошего, что мне не отдают долг? А, ну, самостоятельно поработать надо просто, можно на бумаге пописать. Главное, очень честно ответить. И вы знаете, у меня была ситуация, когда мне сказала девушка, по-моему, да, там девушка, вроде была, что ей-то на самом деле она чувствует так себя значимой. Когда ей должны, она не получала в детстве свою значимость от родителей, от людей в школе, там ее прижимали, зажимали. А здесь она дала в долг крупную сумму, и теперь перед ней должники, они чувствуют. Ну, ее власть над, на, над ними. И поэтому ей, конечно же, неосознанно кайфово, чтобы они не отдавали долг. Ну, просто вот благодаря тому, что она получает свою важность, ценность через вот такое сломленное представление, ей не будут отдавать долг. Вот мы убрали эту фигню у нее из головы, по-другому не могу сказать. И у нее сразу после работы вернули часть долга, крупному прям. Вот, больше года не могли отдать. То есть это все работает точно так же и про деньги. Поэтому давайте мы с вами прямо к практике перейдем. Сейчас, <связано> так, это нет. Так, секунду. <связано> это я вас не буду знакомить с человеком. Вот, вот сюда переходим. А, смотрите, давайте мы сейчас с вами закроем глаза, сделаем глубокий вдох-выдох. А после вы можете написать в чат, что придет вам первое в голову на тему денег. Вот прям давайте, такую минутку я вам дам. Закрываем глазки, делаем вдох-выдох. И прям деньги это. И вот что вы можете здесь сказать про деньги. Все, что негативно, какие-то страхи. Все, что можете написать мне в чат, у кого что это придет. Мы сейчас с вами научимся, как это нужно убирать самостоятельно, без помощи, конечно, там, про практика, но тем не менее. Пока вы думаете, пока вы смотрите, как мы можем с вами это сделать, да, ну, такая домашнее задание, самостоятельная работа с негативными убеждениями. Первое, что я вам порекомендую сделать, это написать сочинение на тему, что хорошего в том, что я богат или беден. Что плохого, если я богат или беден, и что страшного быть богатым или бедным. Если вы реально сделаете вот это, классно все пропишите, то вы найдете свои негативные установки и нужно их будет переформулировать в позитивные. Это очень важно. Вот как это делается? Ну, вы в один столбец пишете карандашом негативные убеждения. А во второй, более яркий, пишите позитивные убеждения. И вот на протяжении трех дней читаем утром и вечером, а потом уже стираем карандашом э, негативный, да, оставляем только позитив. И начинаем вшивать в подсознание по методу Йоллера. Но вот я сейчас вам покажу этот метод. Это для самостоятельной проработки. Если я работаю с людьми, а прям сразу в процессе могу это сделать, и я это вижу, как делается, то вам, конечно же, я даю полезность, как это можно самостоятельно сделать. И вот смотрите, как это будет. Пример, да? Например, деньги – зло. Вот у кого-то вылезет, да, допустим, такая формулировка. Мы пишем, карандашом деньги зло, напротив пишем деньги добро. Дальше, я не достойно больших денег, я достойно больших денег, или большие деньги идут ко мне легко, то есть все, что вам придет в хорошем этом понимании. Если я буду богат, я придам своих родителей, такая установка тоже я находила у человека, то есть вы чувствуете, что вам будет приходить, прям поработайте над этим. Я богат и люблю своих родителей можно, да, переформулировать, я с ними в хороших отношениях, я знаю, как быть богатым без предательства своих родителей, ну, то есть тут такое, все, что вам придет голову на позитив, это не означает, что прям вот ровно, да, антоним, синоним, нет, то есть деньги зло, деньги добро, то есть как вот чувствуете, так и пишите, я зависима от денег, это тоже может быть, когда вы сфокусированы только на… В том, что деньги, деньги везде, да, повсюду, если вы будете фокусироваться вот только на тех лучах, которые я вам показывала выше, они а не будете вспоминать свои блокираторы, то тогда вам реально будет очень сложно, убираем зависимость, вообще любую зависимость надо убирать. Можно переформулировать. «Я знаю, как получать легко и много денег без зависимости от них». Ну, то есть и «я не зависим от денег». Желательно частичку «не» не использовать, а «без», да, там, «без зависимости от них». То есть «я знаю, как жить без зависимости от денег». Вот, то есть любую формулировку вы делаете, это очень важно. Дальше. «Мне всегда мало, сколько бы я ни зарабатывал». То есть это это прям я вам пишу то, что мне говорили люди, то, с чем я сталкивалась, да? я зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, ну, это такая сумма, кто сколько хочет, то есть, да? кто-то хочет там, например, не знаю, миллион, два миллиона, три, то есть любую сумму можете написать и ее формулировать. Дальше, что мы делаем? Смотрите, мы берем и после того, как мы начинаем себе сшивать подсознание вот э, этот метод о эти установки мы с вами берем э, значит ставим пальчики вот где ушная раковина начинается вот сюда я надеюсь он хорошо показывает вот сюда видите вот и начинаем постукивать пальчиками и зачитывать положительные установки, то есть деньги, добро, я достойна больших денег, и вот так мы, и там кажется, как будто, попробуйте прямо сейчас, как будто ощущение бабочки порхают. тихонечко, прям вот на, на вот здесь, этих есть, не знаю, как правильно называется, вот, и потихонечку мы начинаем вбивать себе, вшивать, мы так выразим все эти установки, это работающая схема, и очень важно ее выполнять, ну, если вы хотите действительно, чтобы жизнь поменялась, да, и начались какие-то э, изменения. Вот у меня, ребята, кто был на интенсиве, чтобы вы сразу понимали, какие происходили моменты, у кого-то открываются абсолютно новые возможности. То есть, э, вот даже у меня, то есть, я как, э, ну, я развиваю Инстаграм, и мне сейчас я подписала контракт, предложили, да, там, ну, он такой какой-то не очень еще пока яркий, но определенная когда я буду рекламу да, делать там с людьми вот плюс я буду записывать определенный контент видео на канал новый развивающийся за это мне будет а, в начале пути оплачиваться определенная сумма денег дальше это будет больше и больше это произошло в тот момент когда я начала сама работать со своими установками плюс интенсив с ребятами потому что мы работали сразу в потоке плюс у меня там предложение еще по бизнесу одно поступило это наземный бизнес никак не связанный с интернет ну то есть тоже очень много таких интересных моментов у меня лично до да, происходит кажется блин да как так работает те кто был на интенсиве убирал вот эти все установки что происходит у них вот прямо на его Кому-то приходят деньги, которые они просто не ожидали. Вот у меня девушка, ей просто они не должны были такие деньги приходить. Они возвращаются. Была ситуация у парня, когда он купил коляску ребенку, а потом магазин что-то какую-то там провернул штуку, либо ошибка. Мы так и не поняли. Ему вернули эти деньги. Он звонил в банк, в магазин, как бы все, покупка совершена, деньги ему почему-то вернулись. Осталось у него товар и деньги. То есть, ну вот... Интересные вещи такие происходят, а вселенная по чуть-чуть подкидывает, это, кстати, один из закон, законов денег, всегда принимать любые деньги, всегда принимать и благодарить, да, уж не говорю про благодарность, это очень важно, вот, поэтому обязательно, обязательно вот с этим работайте. А что еще хотела здесь рассказать, также хотел сказать вам про вашу финансовую емкость, не забывайте, те ребята, которые не могут вырасти в деньгах, это еще один из блокираторов денег, Допустим, вот застрял на месте, ну все, вот сколько бы, что бы ни делал, ничего не получается, не растет он дальше никак. Поэтому ваша задача определить свою финансовую емкость. Каким образом она определяется? Вы берете, считаете за 6 месяцев свой доход, какой был бы, в этом месяце был там миллион, в том месяце и вообще последующих ничего не было. Считаем 6 месяцев, делим пополам, то есть находим среднюю, вот такой ваш доход в месяц сейчас вы в своем подсознании допускаете. Если вы хотите больше этого, то вам нужно э, посчитать свою финансовую емкость, умножить ее на 2-3 раза, ну как минимум, да, на 2-3 раза. И э, что можно еще в этот момент сделать? Обязательно расписать, куда вы ее хотите потратить. Как только вам придет ваша, ну, допустим, смотрите, кто-то вычислил, что он зарабатывает 100 тысяч рублей в среднем в месяц, да? то он может стартануть в течение 3-6 месяцев, увеличить свою финансовую емкость 2-3 раза, это нормально для Вселенной постепенно шагать. Как бы это среднее. Нет, понятно, что бывает и круто, сразу зарабатывают там с нуля в миллионы. Все понятно, да, ну, там свои нюансы. Но чтобы человек шагал медленно, уверенно к росту, то рост, ну, в принципе, такой э, адекватный. Это когда вот берем 100 тысяч, что примерно 200-300 тысяч к этому заработку прийти э, в течение полугода. Можно и раньше, конечно, придет человек. Может, и чуть больше у него будет. Но вот мы берем среднее по больнице, да. Ему что нужно сделать? Взять эти 300 тысяч и расписать. Вот мне придет в этот месяц 300 тысяч из разных источников. По закону денег принимаем со всех источников. Вот. То э, на что? На это, на это, на это, на это. Тогда будет вселенная понимать, и ваше подсознание самое главное, для чего эти деньги, потому что если вы не знаете, знаете, прием такой бывает, мы еще когда подписываем людей, тоже спрашиваем, а зачем тебе, а куда тебе такие деньги, а зачем ты это хочешь, то есть неосознанно даже наши преподаватели, да, так скажем, они же тоже обучают не просто так, спрашивают, куда тебе эта сумма, зачем ты хочешь зарабатывать там столько денег, для чего? Потому что если человек не знает, то и не знает его голова, подсознание, то они не придут на это, на пустое место, как говорится, не придет, не придет изобилие. Это же блок. Вы вы закрыли дверь, все, хоп, я не знаю, зачем. А когда ты знаешь, зачем открыта дверь, пожалуйста. Вот. Поэтому финансовую емкость тоже обязательно определите, это немаловажный момент, и еще я могу дать вам практику, с ребятами я делаю в прямом эфире, но вам я просто подскажу, как можно самостоятельно сделать, опять же, закрыли глаза, определили финансовую емкость, можно сделать дома будет и представляем вдалеке вот ту сумму денег, которую вы хотите себе зарабатывать ежемесячно. Возьмем миллион рублей, кто-то решил, закрыл глаза и просто ее представляет, и она у него визуализируется, кто-то видит мешок с деньгами, кто-то сундук, кто-то пачки денег, все-все-все, что вам в голову приведет, кто-то пещеру с сокровищами. Там лежит ваша сумма денег, финансовая емкость. Просто увидели ее там, и теперь смотрите, какой путь, проложился к этой финансовой емкости. Просто посмотрите, какая тропа. Можете делать это и сейчас в прямом эфире. Представляем там емкость вашу закрытыми глазами. Представляем, какая тропа к ней ведет. И теперь обратите внимание, обязательно посмотрите на эту тропу, что там за препятствие, что там на ней находится. Возможно, камни, возможно, река, что вам мешает дойти до вашей финансовой емкости. Обратите на это внимание. И следующее, что вам нужно будет сделать, это взять и начать убирать эти препятствия. Если, то есть так, как вам захочется на тот момент. Если это огромный камень, то как вы его уберете? Если вам самостоятельно трудно убрать, подумайте. Может быть, хочется кого-то позвать на помощь, но вам нужно расчистить путь э, к своему денежному состоянию, к которому вы готовы на сегодняшний день, да, готовы именно. Вот, расчищайте этот путь, как только дорога, вот, когда вы с закрытыми глазками будете, будет чистая, все бы все убрали, доходите прям до этой суммы, возьмите ее, почувствуйте, как она выглядит, в чем это там, в деньгах, в сундук, в сокровище, неважно, вот, почувствуйте. Держите, представьте, что это прям вот ваша сумма денег. То есть это шутки шутками, но визуализация это очень важно, да, аффирмации. Мы про это все говорим. Но если бы я с этим не столкнулась на практике, я бы не не говорила бы вам здесь и не вела бы, что это все работает. То есть я вижу очень много изменений людей, как это все происходит. Также у меня был случай, когда Полностью, смотрите, девушки она не, жила, от мужа скрывала долги, скрывала э, свои, и плюс боялась вообще у него денег брать. Мы с ней поработали, убрали вот эти установки, она сама их убирала. Через вот э, мы писали с ней на листке, я ее обучала дома. И на самом деле, представляете, не то, что она мужу рассказала, что у нее есть что ей нужны деньги, а еще муж узнал в ходе, она говорит, я не знаю, как так получилось, у меня рот просто не закрывался, лился, я ему взяла, все рассказала про долги, и он ей закрыл даже долг, он говорит, а что ж ты раньше молчала? То есть это все меняется. Если а, в ваших взаимоотношениях с кем-то, в отношении денег, просто в отношениях там а, любви, неважно, кто-то ведет себя неадекватно, вы так думаете, да, к вам, или что-то происходит несправедливо, садитесь, пишите, почему это, что мне это дает И когда вы в себе это проработаете, то рядом, вокруг начинают люди меняться каким-то, кажется, чудесным образом. Потому что в вашем подсознании уже программа другая. Ну, ну просто от темы чуть-чуть. Когда девушку унижает мужчина, или обижает, или оскорбляет, или наоборот, да, неосознанно девчонке это выгодно, или мужчине это выгодно. Надо понимать, почему так. Как правило, потому что себя не любит, не ценит и э, позволяет это делать. Потому что через оскорбление она потом начинает сама себя жалеть или бежит к маме, жалуется на мужчину, мама ее жалеет. Через оскорбление она получает жалость и любовь мамы. Вот такое фигня сломленная. Но тем не менее, да, это работает, это нужно убирать. Что когда меня унижает мой мужчина, э, я получаю любовь мамы. Она себе может вшить вот так вот установочку, что я знаю, как получать любовь мамы без необходимости, чтобы меня унижал мужчина. Вот. И все, и у нее произойдет вот неосознанно, начнет меняться, и мужчина перестанет ее просто сам, не понимая того, как-то скажет, ой, да это она изменилась. Слава Богу, там начала себя оценить. Все это вот так меняется. И с деньгами точно так же. Открываются возможности, что-то происходит вокруг вас, у родственников, люди какие-то появляются, там подарки. Все. Один из законов денег всегда радоваться каждому мгновению связанному с деньгами. Если к вам подходит ребенок или бабушки, знаете, бывает, вот приезжайте, и бабуля там хочет вам 500 рублей, там внученьки дать, ну я не знаю, тут есть такие случаи или нет, и внук или внучка там, допустим, отказывается, говорит, ой, это зачем там бабушку, у тебя и так денег-то мало, лучше возьмите, не отказывайтесь от этих денег, а потом через другой формат отдать, отдать непосредственно средственно уже бабушки это вот а, ну <laughs> если интересно поговорить насчет этого а, что мужчина чудом изменится то если он не психопат то там чудо не работает ну, напишите мне я вам объясню как все работает на самом деле это ваше убеждение что он не изменится и так далее и тому подобное вот конечно не сто процентов все это происходит потому что кому-то это и невыгодно, выгодно да? и мужчине самому хочется проживать этот опыт ну тут Вообще очень долгая тема, точно не для этого эфира. Вот, поэтому смотрите, значит, по деньгам. Давайте быстро вернусь, что вам домашнее задание, что вам нужно делать, с чем надо обязательно работать. Вот эти блоки у себя находите. Вот такие блоки ищите через что? Через негативные установки пишем, мы с вами садимся и пишем сочинение, что боюсь, когда буду богатым, бедным, что страшного, что плохого. что Просто сидите, рассуждайте, все, что в этом находите, негатив весь выписываете, в позитив превращаете. Эмоциональные блоки. Но тут, если интересно будет, я, конечно, могу отдельно провести зарядку на эмоциональные блоки. Как это убирать? потому что, ну, ставьте единички мне, тогда подумаю, потому что а, это очень глубокая тема, и с этим сидеть надо прям работать, просто так я поговорила, вы послушали, и ну, так не будет, так не бывает, представляете, мы живем годами, мы выстраиваем нейронные связи у себя в голове, для того, чтобы, вот, наживаем, наживаем, утверждаемся в определенных мнениях, да, в определенных состояниях, мы, например, полжизни обижаемся на родителей, злость сдерживаем на своего мужчину, завидуем там кому-то, ну, то есть, понимаете, вот эта вот история, она, чем дольше каждый день, каждая минута вы с этим не работаете, тем крепче становятся вот эти блоки, тем вам потом сложнее это все убирать, поэтому... Невозможно за 40 минут, 45 минут зарядки, там, к примеру, да, убрать это все и проработать. Даже сегодня, то, что я им сказала про деньги, наверное, единица из вас что-то сделают, потому что в основном нам очень, наш мозг в принципе, блокирует инфу, потому что это зона комфорта. Зачем мне что-то там менять? Какие-то блоки вообще о чем она говорит? То есть, ну, в большинстве случаев им, именно думают. Так, ну, несколько раз повстречается с этой темой, до кого-то это дойдет, и это реально работает на 500 миллион, тысяча, миллиард процентов. Я это все сама прошла. Вот, с эмоциональными блоками поработаем. Родовые программы, это тоже... Ну, у меня есть практика даже медитация, как почистить вот эти свои. А, потому что, смотрите, что такое родовые еще программы? У нас у каждого есть несколько поколений, да, целый род, там от мамы, от папы, потом еще замуж, выходим, женимся, мы тоже обмениваемся энергией. И у нас у каждом роду есть определенный набор богатств. Ну, каждый же ну, богатый род, бедный род, неважно. У него есть определенный набор богатств. И мы кто-то обижается на свой род, знаете, неосознанно считает, что ему стыдно, что он родился здесь, ну, кто-то, да, кто-то стыдится чуть-чуть там, какие родственников своих, и он уже нарушает весь этот баланс, потому что у нас у каждого, ну, как, знаете, как сказать, приданное, что ли, идет, да, род несет все равно какое-то приданное. Ну, мы же не просто так рождены, не просто же так у нас гены, вот это все понятие, да, если уж в это кто верит, прям. Генетика, все передается. И эмоциональность тоже передается, и энергия тоже передается. И богатство неосознанные тоже передаются. Но просто кто-то из вас это блокирует. И у меня есть интересная практика. Кому интересно, пишите в личку. Я вам просто дам ее послушайте бесплатно. Прям идешь, идешь, идешь и смотришь, какие у тебя богатства у твоего рода. Там так забавно, столько всего находишь и видишь, как это заблокировано. Почему ты не можешь добраться до этих богатств? Ну, то есть такая тема. И тоже, когда ты очищаешь, это все. Многие моменты открываются. Но тут, в первую очередь, надо работать с родителями, с бабушками, с дедушками, чтобы не было никаких обид, зло... злостей на них, вот, э, никакой вообще вот негатива. Ну и законы денег, это тоже, в принципе, ну, это прям, наверное, я бы вам сказала, это не одна встреча, это очень много, вот. Поэтому, ну, на сегодня я э, заканчиваю. Что я вам хочу сказать, что просто сегодня. Сегодняшнюю встречу вы должны для себя выяснить, наблюдать за собой о том, как вы думаете, о том, что вы мыслите в отношении денег, потому что каждая ваша мысль, она материализуется. Вот. Если плохо думаем, чего-то боитесь, то сразу вспоминайте вот эту картинку, потому что она страх тоже блокирует, надо с ним работать, убирать его. Вот. И негатив переписываем, начинаем чувствовать э, любовь к своему роду, к своим родителям, как бы с этим уже пытаемся прорабатывать, если тяжело, мне тоже напишите, подскажу как, вот, и в принципе, в принципе все. То есть сегодняшняя задача – работать с негативными установками. Дальше я уже буду думать, как вести вас дальше. Все, ребят, всем тогда спасибо за то, что присутствовали на зарядке. Желаю вам денежных, крутых успехов. Uh, и представьте, если мы, мы бы все бы сообщество <сёк> пришло бы на нашу зарядку, и мы бы провели практики, где многие неосознанно блокируют uh, веру в рост нашего курса, мы бы убрали вот этот блок большой, наш бы курс улетел вверх. 100%. 10%. Ну, вот видите, люди сами строят и вершат судьбы. Поэтому мы без них потихонечку, но придем к своему курсу. Все, всем удачи, до новых встреч, пока-пока.